Вы когда-нибудь играли в? Папа. Ай да, компьютер! В прятки. Ай да, молодец. Компьютер. Умнее тебя. Ай да, молодец. Ура! Компьютер. Умнее чем я. У меня я памяти 16 байт. Вы когда-нибудь играли в компьютер? У меня компьютер! Умнее, чем... Молодец. Ура! 16! Компьютер! Умнее, Молодец. Ура! Компьютер! Умнее, чем книга! Компьютер! Ура! Компьютер! Умнее, чем я. Молодец! Ура! Я умнее, чем Я у. Мегабайт! 16. 16! Компьютер! Ура! У, у меня. меня компьютер! Молодец! Ура! У меня компьютер! Памяти! 17 мегабайт! мегабайт. Ура! Я умнее, чем...